У нежности весенние глаза, в них блики, солнышко, и птичьи трели, капель апрельская, и песни свирели, Распахнутого неба, бирюза, у нежности прекрасные глаза, глубокие, как чувство отражения, в них чистота и чудо обновления, В них летний дождь, майская гроза, у нежности правдивые глаза, все мелкое в них. Безвозвратно тонет, Лежит открытая, как на ладони, Всех трудных жизненных дорог стезя. В нежности молящие глаза, Души незащищенной и ранимой, От трепетных родных непостижимых Не отвернуться, не пройти нельзя. У нежности печальные глаза, Задумчивые, с легкой поволокой, в самой любви лежат ее истоки, В самой душе. Дрожит ее слеза.